Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами дал и... Эфисэр! Всем привет! И мы, собственно говоря, находимся в ультимейте Чипинхорс. Сегодня да. будем играть и пытаться проходить уровни, которые сами по настроим Смотри, у нас, кстати, Ты... есть знак вопроса. Значит, что-то можно открыть. Давай. На старом особняке. Оп! Я тебя сейчас врежу. Я тебя сейчас врежу. Оп, не так не хочет играть. Ну я тебя там еще пока мы будем открывать. Так, сразу. Все сразу будет хорошо. Я думаю. Что ты хочешь? Ты думаешь? Ты слишком долго думаешь. Здесь нужно быстро действовать. Вот так. Все отлично. Так, начинается. А я знаю, я знаю, что сейчас будет. Какое веселье. Так и куда-нибудь, вот сюда. Повернуть то я, блин, я уже забыл. Уже наш. Молодец. Ну она одноразовая, хорошо. В смысле, я об стекло что ли ударился, так? Офигеть! Да и что ты хочешь? Что ты хочешь сделать? Во, Может, я придумал. Ты на нажмешь. Так, что? Нет, нет, нет, нет. <схот> <схот> <Чё>? <схот> <схот> это в смысле это колючки? Я даже не думал, да, что это они. это колючки, ты даже и не думал. <схот> я, я думал, такой. это так красиво нарисовали. Да, я да. Я же да, думал, на то он, он, он этот. В башню прыгать, вот так. Это будет больно. еще. Знаешь, чтобы все было вообще по красоте душевный, вот так. так. Ай, ладно, тогда я уничтожу вот это. Мне это бесит. там можно было залезть. Ну можно было <гас> А Кому-то уже хватило О, лифт едет, отлично Че? Да, вот так все просто Легко и просто, и я поехал Подожди, а что в прошлый раз он не ехал? А потому что кое-кто на кнопочку не нажал Изи Какую кнопочку? <связь> Какая кнопочка? <связь> <Там Где> кнопочка <связь>? на полу Да ладно да, там кнопочка на полу, я не знаю, что ты ее не заметил. А где она? Я ее сейчас не вижу. Так, кто к финишу подойдет, то ты. Вот она! Красная кнопочка такая. А, да, вон она. Блин. Я думал, ты что-то там поставил эту хрень с кнопкой. Да, конечно. Все, начинаем подсирать. Слушай, хотя начинаем подсирать, это как-то звучит не очень, потому что я уже как бы давно подсираю. Так, ну чтобы жизнь медом не казалась... Вот. Я не знаю, как это проходить. Просто померли сразу же. Нет, победитель. Ой, еще есть медок. Отлично. Медок подойдет. А, пусть будет. Так. Надо прям... О, я знаю, что надо сделать. Хотя не в эту сторону. Хотя можно вот так, в принципе, закрепить. Нет. куда бы ее закрепить-то так? Ну ладно, пусть будет так. О, отлично. Дверки. Так, сюда у нас не получится. Не, сюда я не хочу ставить. Это будет <свист> тоже слишком жестко. Дверки. Я тогда вот сюда поставлю. <свист> Блин, как мы это проходить будем? Скажи мне, пожалуйста. Тебя это не заботит, да? <свист> <свист> <свист> я даже подпрыгнуть не могу. Ой! <свист> это было жестоко нет победителей да так ну ладно бери уничтожалку а я знаю что возьму вот это будем упрощать ну не так верхушку надо убирать тогда так вот так отлично прости блин. Что, хочешь, медовую шестеренку, что ли? Так. Это серьезно? как мы будем это делать? Так вот. Какой кошмар! Так. догонять. Ага, да, да, да. Догнал! Придет там же <сíts> <сíts> <сíts> <сíts> Но это можно пройти. Это можно пройти. Да. Не, я не хочу упрощать. Меня все устраивает. Так. Ну давай мы сделаем как-то... Я, я, я не знаю, как мы сделаем. Короче, сделаем как-то... Вот, вот так вот. Я просто не знаю, куда еще поставить эту хрень. А ты все загораживаешь, да? Mm -hmm. Так, ну давай тогда возьмем временечко. А, подожди, а, а что ты натворил? Я не заметил. И как это проходить <смех> собираешься? А? <смех> <смех> Я не представляю, как ты это проходить собираешься. Так. Проходить. А, понятно. Ну откройте. <смех> Слушай, как то можно пройти Да, вот раньше она ломалась, а теперь не ломается. А -а -а. О, отлично. Ждем, ждем. <смех> <О, блять! смех> да что ж такое-то? Нет! Блин. А тут я Shot, не знаю. Course. Тут, слушай, тут нельзя. Тут прям вообще прям тайминг жесткий. Да, жесткий тайминг. Э -э -э -э -э. Sì> так. Да куда? Ты издеваешься? ты издеваешься? Там жесткий тайминг. Иди в жопу, короче. Я, я не знаю, как это распределить. Ну, ладно, хорошо. А, хочешь жесткий тайминг? Вот тебе будет жесткий тайминг. Подожди, сейчас тебе будет вообще жесткий тайминг. Я сразу деру дам отсюда. Боже что ты натворил? Слушай, давай проверим вот эта шайба, если по макушке падает. А, нет, нормально смотри ты выжил. А как мы тут заберемся? Вот мне это интересно. Опа. Ладно, я лучше прыгнусь. Сложнять. <свят> Блин. Вот давай. Ну ладно. <свят> Не уничтожает эту хрень. Ну, ну реально. Ну это что? Зачем? Почему? Нормально. Надо дальше идти. Ладно, ладно, хорошо. хорошо. Надо <свят> дальше идти, да? Надо дальше идти, да? Надо дальше. Окей. так Как бы нам так дальше-то идти? Вот так дальше пойдем. Это за штука <смех> так. а ты прикрыл лавочку да отлично так отлично а, а что дальше делать ой ой ой ой ой ой как все жестко ты посмотри ух ты ух ты ух ты Тайм oh, лапсик. Oh, о, Костюм. Пояски для курицы у тебя, да? Отлично, забрал. Теперь можно куры играть. На поездочку. Да. А это что за штука? <связь> а это ну такая штука, которая очень жесткая на самом деле, но уже не важно. <связь> <связь> <связь> пришлось, И... пришлось помучиться. но ну, теперь я могу мстить Ефесергу. Таймер. Ты там хотел попроще все, да? Вот тебе попроще. О, мой любимый, мой любимый, мой любимый. Пипец. Ну, ну ты же знаешь, что сейчас будет и куда это все отправится. Давай, я хочу посмотреть, как ты это будешь делать. то у меня пушка, что ли? Ты медом получил, да, по башке. Опа. Так. Слушай, ну мне даже интересно, Смысл, что, что за диссидку происходить и как. А, а чё самолеты, че... Смотри. Ай-яй-яй! <Instagram> <you're watching> <streaming> <рикожно> Слушай, а смотри самолет. Он тебя на колючку сдвинула и ты как бы выжил. Ну, no, кошмар. Прикольно. Кошмары. Ну, колючку надо, короче, убирать, да, это слишком уже жестко, наверное. Ладно, уберем колючку. Фиг с тобой. Так. А то мы так ничего никогда не пройдем. Ну, давай, вот так, вот, все, все будет нормально. Ну не лестницу, ну ты издеваешься, ну ты тут застопоришь, просто проход. Ай, господи Боже. Ну, Где хочешь, бомба? Говоря? Я ждал бомбы. Да нет бомбы, все. Конец игры. Понастроил тут. Я не знаю. Я, короче, просто, знаешь, что? Я просто сделаю вот так. Удачи. О, господи. А, там уже стоп. От тебя уже зашпандорил, А как мне это пройти, ты понимаешь? Через какую жопу мне проходить-то надо было? Ну что ты понаставила? Ой, какой кошмар, офицер! Ну зачем? Да. Где бомбы? Нет, нету бомбы. Понаставил. Капец. Так, слушай, ну мне не нравится, что все так очень просто. Вот так. Таймлапсик. Зачем? Зачем? Так. Зачем нам часики? А? а, ты хочешь таким способом теперь проходить? Ну окей. А что, тут так можно вопрос? Ну можно, но ты на стекло напоришься. Повыше лучше ставь тогда. Ну можно поближе. Не, лучше повыше и правильно. Ну, О да. ха-ха, Да твою ж. Какого хрена это стекло меня режет? Отлично. Отлично. Отлично. А сверху стой, стой, там кнопка. Сходи, блин, ты уже ушел. Не пойду я в кнопку. Там кнопка что-то делал я вот хочу счёт, победить <сёк> нет нет ох ох, ох опа. и все Отличненько. <сёк> мы прошли эту <сёк> хрень всё. да ну как мы я прошел <сёк> супер, <сёк> я Это была хрень. командная игра командная <сёк> игра <сёк> Ну а если вам она понравилась, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и оставляйте свои комментарии. А с вами сегодня был Белл и... И Белый Барашек Эфисерк. Да, всем удачи и всем пока. Ha, ha, ha, ha.